Близнецовые пламена и секс — это вещи несовместимые. Нет, конечно, это не так. И, и опять же повторюсь, что слово «секс» здесь неуместно. То соединение семи а, чакр, но почему-то они голые, почему-то они обнажены. То есть, наверное, для того, чтобы все, все семь чакр соединились, нужно непременно раздеться. Вот этой чистоты любви, вот этого на самом деле космизма, который возникает между Божественными, возлюбленными, Близнецовыми пламенами, его там нет. И встреча близнецовых пламен — это практически в самую последнюю очередь сексуальные отношения. В самую последнюю очередь. И все сходятся в одном. То, что нельзя назвать близость между мужчиной и женщиной, когда вы встречаете свою своего божественного возлюбленного, никак нельзя назвать сексом. Что если встретить свою близнецовую пламенку, все классно, особенно сексуальные сексуальной чакре. Все, кто встретил своего божественного возлюбленного или возлюбленную, они чувствуют в первую очередь чистоту этих отношений, чистоту этой любви. И более того, если слишком рано близнецовые половинки приступают к сексуальным отношениям, это их буквально энергетически разрывает. После того, как у них начались сексуальные отношения, у них резко все разладилось. Это на руку тем силам, которым совершенно не нужны высокие вибрации на планете Земля. Близнецовые пламена и близость Вещи прекрасно совместимые. Но, как Андрей уже сказал, всему свое время. И не это стоит на первом месте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, родные. Недавно мы искали картинку к одной из записей в движении «Родные души». А запрос был такой близнецовые пламена. Казалось бы, ну, что должно быть по запросу близнецовые пламена. Именно в картинках. Вы знаете, мы были очень удивлены тем, что встретилась нам по этому запросу. Я ожидала что-то такое светлое, что-то такое а, со знаком бесконечности, ну и так далее. Но все, что мне выпало, это. Бесконечные картинки с обнаженными телами мужчин и женщины, переплетающимися в страстных объятиях. И вы знаете, я была очень обескуражена. И я поделилась с Ларисой, с женщиной, которая сейчас помогает в РД-движении публиковать посты. Она сказала, да, Шанти, я тоже, я тоже очень удивилась и не знаю, что с этим делать. И вот так родилась тема этого видео. Это не совсем то, что вы ожидаете, глядя на название сегодняшней темы, вы, наверное, ожидаете нечто пикантное, нечто такое интимное и тому подобное. Совсем все наоборот. Мы хотим сегодня рассказать о том, что тема божественных половинок, близнецовых пламен, это совсем не то, что, вот, как рассказал Шанти, чаще всего вам выпадает, если вы набираете в поисковике вот это словосочетание «близнецовые пламена». Шанти очень часто вспоминает о том, что когда мы начинали в 2012 году раскрывать эту тему близнецовых половинок, родственных душ, кармических партнеров, это была чистая и возвышенная духовная тема. А в этой теме в основном рассматривались высшие аспекты единства мужчины и женщины. И все, что с этим связано. Да, был большой романтический ореол, было ну, много того, что... Так сказать, преувеличено, будем говорить, да. Но, насколько мы помним, в 2012, 2013, даже кажется, в 2014 году не было такого вала, не было такого кича, не было такого ширпотреба, который сейчас возник. Да. Сейчас на этой теме возникло очень много спекуляций. Так как эта тема популярная, то многие хотят о ней говорить для того, чтобы каким-то образом стать известными не знаю что еще хотя к этой теме имеет весьма отдаленные отношения и очень часто я знаю так как постоянно обращается на консультацию с этим запросом посмотрите встретил близнецовой половинкой или нет а в основном конечно встречи не с близнецовой половинкой чаще всего путают либо с родственной душой либо даже с кармическим партнером но вот непременно хотят чтобы была близнецовая половинка. Ну, и в результате этого, а в результате всего этого ажиотажа и возникают возникают такие ширпотребные вещи. А людям может казаться, что встреча близнецовых половинок, ну, как часто пишут, собственно говоря, почему кажется, это просто извращается, просто профанируется. Лучше говорить, это профанируется. Когда происходит встреча близнецовых половинок, то происходит воссоединение воссоединение мужчины и женщины по всем семи чакрам, Ну и, соответственно, на картинке рисуют воссоединение семи чакр, но почему-то они голые, почему-то они обнаженные. То есть, наверное, для того, чтобы все семь чакр соединились, нужно непременно раздеться. Если вы в одежде, то ну, никак соединение не получается. Это, конечно же, я шучу, шутка такая. Но, вот, видите, вот такая вот происходит профанация. Почему это происходит? Потому что а, человек... Ну, грубо говоря, прямо выражаясь, не дорос до восприятия этих отношений. А сознание абсолютного большинства людей находится на уровне Маладхара, Сватхисхана и Манипуры чакры. Если человек э, слышит это вот это словосочетание, близнецовой половинки, божественной половинки, то ему, кажется, если это божественная связь, божественная половинка, то там по этим первым чакрам вообще просто какая-то фантастика, да, то есть... Мало того, что должно быть полное понимание, это непременно обязательно сексуальное саити, космическое, ну и так дальше. А все остальное рассматривается это уже, То есть все остальное это что? Это анахата, вишут, и сахасара чакра. Рассматривается, ну поскольку все семь чакр они соединяются, ну значит пусть и эти тоже соединяются. А акцент идет именно на садхисхане. Ну поэтому мы решили назвать сегодняшнее наше видео. Близнецовые пламена и секс. Для того, чтобы обозначить, что на самом деле, дорогие мои, встречи Близнецовых пламен – это практически в самую последнюю очередь сексуальные отношения. В самую последнюю очередь. А в первую очередь – это соединение духовное. Соединение по Сахасраре чакре и по Анахате чакре основное идет. ведь те кто встречал свою Близнецовую половинку, вы можете вспомнить, что при узнавании у вас не было страстного желания сексуального соединиться с этим человеком. У вас были совершенно другие состояния. А те состояния, которые часто люди говорят, это даже нельзя назвать любовью, это что-то другое, это что-то очень высокое, то, космическое. космическое, то, чему здесь на Земле очень трудно подобрать название. И часто, часто люди говорят, даже не могу назвать любовью, это что-то большее, это какой-то покое, умиротворение космическое, космическое единство. Понятное дело, что изобразить вот эти состояния, высшее состояние на картинке очень трудно. Гораздо проще нарисовать а, два голых тела, семь чакр и соединение. Все понятно. Поэтому и происходит вот такая профанация, чтобы большинству было понятно, что если встретить свою близнецовую половинку, все классно, особенно в сексуальной чакре. Потому что, ну вот, а как еще может быть классно? В первую очередь вот именно вот таким образом. Еще раз повторюсь, это в последнюю очередь. В первую очередь происходит воссоединение по сахасраре чакре, по анахате чакре. А дальнейшие центры тоже включаются уже постепенно. А мы очень много в своих видео рассказывали, что происходит между мужчиной и женщиной, когда вот это узнавание, узнавание близнецовых половинок. К слову сказать, встреча – это еще не обязательное узнавание. Вы можете встретить свою близнецовую половинку, но некоторое время это узнавание может не происходить. Иногда обращаются на консультацию, рассказывают, иногда это узнавание не происходит в течение нескольких месяцев и даже лет. Но это исключительный случай, я должен сказать. Это очень редкий случай. В моей практике за более чем 10 лет консультирования в этой теме может быть, 3-4 таких случая было, и в основном это встречи до 2012 года, когда не было этого массового духовного пробуждения, и встреча Близнецовых половинок не воспринималась так сильно, ярко, так насыщенно и так драматично, в том числе, как это происходит после 2012 года, когда действительно на планете Земля вибрационный уровень изменился. И в том числе вот пошли такие массовые встречи с Близнецовой половинкой. И также мы в своих видео очень часто рассказываем, что встреча близнецовых половинок – это не, как сказать, не для того, чтобы они жили долго и счастливо, как в сказке, да, и тем более не для того, чтобы были феноменальные сексуальные отношения, и даже не для того, чтобы было феноменальное взаимопонимание. Вот эти вот три пункта, которые я сейчас перечислил, это вы в лучшем, в лучшем виде встретите у гармоничного кармического партнера не в Близнецовой половинке. У Близнецовой половинки произойдет многое наоборот. Там непонимание, а потому что разные люди. Там иногда бывает, на, рассказывают на консультациях, нестыковка, кстати, нестыковка по сексуальной чакре, такое тоже возникает, ну и так далее, и так далее. То есть то, что рисуется в этих картинках, и то, что представляется в массе, все это совсем не так. Мы поэтому и решили сделать это видео, чтобы не было а, вот такого восприятия, что встреча с близнецовой половинкой – это феерия, это экстаз, это какая-то космическая любовь сексуальная, в первую очередь. Космическая сексуальная любовь, таким даже одним словом или через тире Космическая сексуальная любовь, то есть секс просто космический и больше ничего. Что ж говорить, что сейчас извратили, собственно, тантрическое учение – а тантра сейчас — это только секс и со множеством партнеров больше ничего. И в этом сексе вы должны постичь какое-то единение, невероятный какой-то экстаз, нирвану. Но если те, у кого есть опыт да, тантрического, тантрический опыт в прошлых жизнях, вот у меня он есть, и этот опыт достаточно глубокий, достаточно именно на духовном плане, и я могу сказать, что то, что сейчас вот я вижу по теме тантра, это такая профанация настолько низкий уровень того, что преподносится. И вот то же самое сейчас происходит с темой близнецовые пламена. Ведь не случайно еще их называют божественные возлюбленные. Ведь почему божественные? Неужели потому, что двое людей, мужчина и женщина, встретились и в этот же день, да, у них там случился секс невероятный. Космический. Космический божественный секс. но ну, это просто глупо, во-первых, даже это слово, оно как-то не стыкуется. Потому что те, кто встретил свою божественную половинку, я прекрасно знаю этих женщин, мы общались много, много делились различными, различным опытом. И все сходятся в одном. То, что нельзя назвать близость между мужчиной и женщиной, когда вы встречаете свою своего божественного возлюбленного, никак нельзя назвать сексом. Потому что даже само это слово, оно несет совершенно другие вибрации. И также вот эти картинки, они несут другие вибрации. Я прекрасно помню, это был 2013 или 2014 год, вот примерно этот промежуток, как мы встретились с одной парой. Тоже близнецовые пламена. Ну, то есть познакомились. А, я искала, помню, я ходила в интернете тоже и искала картинки. А, наверное, к постам также, к нашим. И я набрела случайно на одну страничку девушки. А, Ната ее звали. А, Светлой памяти уже нет с нами. А, и я помню, как меня просто заворожили ее картинки у нее на странице ВКонтакте я почувствовала в каждой картинке невероятное созвучие. Все картинки были про мужчину и женщину, вот именно рисованные такие картинки, единство мужчины и женщины. Я смотрю одну, вторую, третью, я понимаю, мы в одном пространстве, мы в одном потоке с этим человеком. И, соответственно, благодаря этим картинкам мы с ней познакомились. И оказалось, что она тоже встретила своего мужчину, что у нас, кстати, похожие процессы происходили поэтапно одновременно. И я помню эту пару. Наверняка тоже, кто смотрит, может быть, знает эту пару, НАТО и Паша Вега. И вот таким образом нас свела судьба. Вот если бы сейчас, например, я увидела такие картинки, я бы никогда не почувствовала созвучия никакого. И думаю, что НАТО бы тоже не почувствовала в них созвучия. Потому что все, кто встретил, у божественного возлюбленного или возлюбленную, они чувствуют в первую очередь чистоту этих отношений, чистоту этой любви. Да, конечно, и любовь тоже уже давно извратили. Если набрать любовь мужчины и женщины, то тоже, в общем-то, кроме секса, вы ничего не увидите. Сердечки красные. Ну, сердечки, да, это такая уж совсем какая-то распространенная профанация. Но в основном мужчина и женщина, любовь ⁇ это вот все объятия, постели и больше ничего. И вот то же самое происходит сейчас и с близнецовыми пламенами. И, конечно, я была очень обескуражена, когда вот недавно пошла искать эти картинки, набрала божественная любовь, и там уже было другое, то, что мне было нужно. Поэтому мы с Андреем решили поговорить об этом, потому что а все эти картинки, они, большинство из них, они несут в себе именно энергию именно энергию страсти именно энергию Сватхистханы. Ведь Сватхистхан, она тоже может быть божественной и прекрасной. Но вот эти картинки, они несут совершенно обыденную энергию просто сексуального взаимодействия мужчины и женщины. И знаете, что обидно, что как-то неприятно, то, что вот этой чистоты Любви, вот этого на самом деле космизма, который возникает между... Божественными, возлюбленными, близнецовыми пламенами его там нет, практически нет. И те, кто действительно своим сердцем, душой ждет своего возлюбленного или возлюбленного, особенно если это молодые еще люди, у которых нет жизненного опыта, которые еще не встречали для серьезных отношений, да, таких вот партнеров, они мечтают об этой встрече и они мечтают и видят вот такие картинки, и им передается такая энергия, и они будут думать о том, что «А, значит, я сразу, если встреча своего Божественного возлюбленного, она сразу будет вот так, как на этих картинках, то очень бы не хотелось, чтобы вот так они влияли, особенно действительно на юных, молодых людей, которые хотят встретить свою половинку по-настоящему от Души». На самом деле, любое, любые потоки чистые, высоковибрационные, которые спускаются на Землю, со временем они профанируются. На этот счет есть известная такая притча, которую, по-моему, рассказал Гурджиев. Притча следующая. Прибегает мелкий бес к князю мира всего, в панике кричит, «Господин, господин, беда, беда, на Земле сейчас Будда станет просветленным». Хана нам всем люди узнают истину. Князь мира сего спокойно смотрит на этого бесенка и говорит: "Ну и что? Бесемка кричит: "Ну как что? Люди же узнают истину. Никто не будет у нас верить. Все от нас отвернутся. Конец нам пришел крышка. Тогда князь мира сего спокойно говорит ему: "Ничего страшного. Мы сделаем из этого религию. То есть э, истинные учения." Истина как таковая, различные высоковибрационные состояния постоянно профанируются, постоянно а, спускаются до уровня, ну, до самого низкого уровня. То же самое сейчас происходит и с близнецовыми пламенами, то есть с термином «близнецовые племена», мы сегодня об этом говорим. Термин «близнецовые племена» ввязывается вот с такими вот, как бы космическими невероятными экстатическими сексуальными отношениями, еще какие-то сказки, басни рассказывают. Ну, естественно говорят, что это будет ваше теперь последнее воплощение, у вас будет э, неземная миссия, все будет просто великолепно, развивается духовная гордыня у человека, и все. На этом все заканчивается. А под всем этим соусом воссоединение близнецовых половинок просто невозможно. Невозможно воссоединение близнецовых половинок, если у них гордыня, гордость раздувается. Невозможно, если они ориентируются именно на сексуальные отношения, на сексуальную близость. Невозможно воссоединение. Более того, если слишком рано близнецовые половинки приступают к сексуальным отношениям, это их буквально энергетически разрывает. Это не аллегория, это буквально происходит внутренний разрыв, потому что вот это высшая энергия, которая идет с сахасрары чакры, сажные чакры, санахаты чакры, когда она резко падает на сватхисхану, там происходит просто такой вот разрыв. И пара, мужчина и женщина, очень часто на консультациях отмечают, что именно после того, как у них начались сексуальные отношения, ну не просто пара, а пара близнецовых половинок, конечно, после того, как у них начались сексуальные отношения, у них резко все разладилось. У них стали возникать какие-то немотивируемые, ужасные конфликты. Их стало расбрасывать по разным сторонам. Они друг друга заблокировали, разбежались и так далее. Потому что эта энергия, которая у них вдруг взорвалась внутри, они с ней ничего не могут сделать. Она неуправляемая, она их стала разносить по разным сторонам. Вот что происходит по факту на самом деле. Ну и делайте сами вывод, кому нужна эта профанация, а кому на руку. То, что термин близнецовой половинки будет увязываться вот с такими вот как бы космически сукциальными отношениями и так далее. Это на руку тем силам, которым совершенно не нужны высокие вибрации на планете Земля. Еще раз что и встречи близнецовых половинок и дальнейший их путь воссоединения и потом совместное служение, если они воссоединяются, все это происходит изначально из высоковибрационных состояний, не из божественного секса, а из а, божественного единства. А сексуальные отношения сразу же могут кто-то возразить, причем так рьяно, что ж теперь значит не, не заниматься а любовью, вот такой телесной, близнецовым половинкам. Мы об этом никогда не говорили. С этим все в порядке, все нормально. Мы говорим о том, что это не на первом месте. Мы говорим о том, что это не есть там альфа и омега. Мы говорим о том, что это вообще на пятом, на седьмом месте, на самом деле, в их отношениях. Это далеко не главное. А показывается это именно вот таким вот образом. Ты же на выбор. Получается. То есть да, получается, все с ног поставили на голову. На некоторых на тренингах раньше я рисовал, какая картинка получается, когда а, виртурианского человека, знаете, рисунок Леонардо да Винчи, виртурианский человек, да, там где мужчина стоит, вот, с раски, раскинув руки, ноги, вот если этого мужчину перевернуть а, вниз головой, какая получается картинка? Посмотрите сами, что получится. Вот когда все переворачивается кверху ногами, когда сексуальные отношения выпячивается и ставится это на передние планы, тогда и получается вот такая картинка. Мы именно имеем в виду в отношении близнецовых пламен. В отношении, в отношении близнецовых пламен Мы сегодня об этом говорим, просто все время оговариваться. Никакого смысла нет. А зачем мы сегодня сделаем это видео? А самой главной целью, чтобы вы на это не клевали. Чтобы вы не думали, что вот такие вот в том числе и картинки, и такие вот истории, они являются показателем или одним из основных показателей отношений близнецов и половинок. И также, если вы думаете, что божественное отношение, божественное единство – это манна небесная, вы тоже очень глубоко ошибаетесь. На самом деле это очень-очень трудное отношение. Я много раз уже говорил, сегодня еще раз повторюсь, что самые трудные, точнее самые трудоемкие, вот так вот точно будет выразиться, отношения между мужчиной и женщиной, это отношения близнецовых пламен. Никто вам на картинке этого не нарисует. Никто не нарисует вам какую-то долгую историю, их воссоединения и так далее. Будет подаваться, будет подаваться какой-то кич. Вот то, о чем мы сегодня говорили. Это не соответствует действительности. Когда мы с Андреем что-то говорим, мы понимаем, что каждый нас будет слышать по-своему. И эта тема тоже, это видео также каждый услышит по-своему. Кто-то действительно услышит и почувствует то, что мы хотели донести, кто-то, возможно, возразит. Но, вы знаете, нам несколько раз с Андреем такую тему, такие вопросы, вернее, по такой теме задавали, по теме да, секса именно. И мы всегда с Андреем от этой темы уходили. Не потому, что мы такие, знаете, святые, мы за то, чтобы ни в коем случае не было, <свят> не было близости в отношениях, нет, это не так. У нас есть своя жизнь, о которой мы не собираемся говорить на камеру, и это правильно, потому что выворачивать все наизнанку, но ну, ни к чему, сами посудите. И вот это видео, возможно, кто же, кто-то подумает, что близнецовые пламена и секс — это вещи несовместимые. Нет, конечно, это не так. И и опять же повторюсь, что слово секс здесь неуместно. Вот просто оно неуместно, потому что оно несет другие вибрации, оно несет другой заряд. Секс это что-то такое, что сближает людей на уровне животном, на уровне инстинктов, на уровне страсти, всплеска. Все. И дальше люди разбегаются и могут, собственно, не вспоминать друг о друге. А есть слово близость, оно мне гораздо ближе, оно мне больше нравится, потому что близость, она основана все-таки на любви, она основана на чем-то более возвышенном и чистом. И когда мы говорим, что близнецовые пламена и секс ⁇ это вещи несовместимые, и вот такие картинки ⁇ это не то, что есть отношения близнецовых пламен, мы, конечно же, не имеем в виду, что близнецовые пламена ⁇ это только такие вознесенные оба мужчины и женщина, оба партнера, вознесенные в длинных одеждах, нет, конечно, это не так. Мы все живем на земле, мы все приходим в, в телах мужчины или женщины, мы все а, испытываем чувства, ничто человеческое нам не чуждо, и даже более того, мы специально воплощаемся в телах, чтобы испытывать это человеческое, чтобы чувствовать всю эту гамму эмоций, и, конечно, близнецовые пламена э, их Близость, она космическая, она невероятная. Но показать это на картинке, я думаю, очень мало кому удастся. Только тому человеку, который способен, собственно, передать это в своих картинах. Например, есть одна немецкая художница, Бриджит Джост, она рисует ангелов. У нее невероятные картины, и вот действительно, когда смотришь на ее рисунки, то чувствуешь эту ангельскую энергию. И если человеку дано это передать. Он может, безусловно, передать вот эту близость близнецовых пламен. Есть один такой художник, к сожалению, не посмотрела я его имя, но вы наверняка видели в интернете его работы, там действительно мужчина и женщина, они сливаются, они обнаженные, но это все нарисовано именно с позиции энергетического соединения. И часто через них проходят лучи энергии. Может быть, мы вставим сейчас несколько таких картин его в это видео. И вы поймете о чем, о ком мы говорим. Так вот, блинцевые пламена и близость вещи прекрасно совместимые. Но, как Андрей уже сказал, всему свое время, и не это стоит на первом месте. Если взять божественное единство, единство, да, которое идет изначально по высшим центрам, оно начинается здесь, оно спускается в нахату и вот, вот это единство его вывернуть наизнанку и показать самые нижние чакры практически, но это же неправильно. Это вот и есть профанация, это и есть подмена Истины, подмена настоящего. Поэтому, конечно, те, кто чувствует в своем сердце, в своей Душе, чувствует потребность в таких отношениях, не думайте, что… У вас не будет близости, у вас не будет космического единства по всем уровням, по физическому также будет близость. Но единственное, что да, если она прежде времени она несет колоссальные, колоссальные нагрузки и, безусловно, внутреннее очищение, жестокое внутреннее очищение. Поэтому, конечно, лучше, прежде чем прийти к близости, очиститься и мужчине, и женщине, чтобы вот этих нагрузок во время внутреннего очищения не было. Когда вы это пройдете, когда вы очиститесь хотя бы в большей степени, потому что полностью чистыми мы не можем, конечно, быть здесь на Земле, то вы будете вознаграждены, вознаграждены вот этой близостью, вот этим космическим единением. И вы почувствуете, вы проживете в себе все то, что написано в ведических текстах, в древних учениях, в Пуранах, о том, где говорится, какое невероятное космическое единство может быть у мужчины и женщины. В тантре в, в том тантре, числе. В тантре, да, но в тантре в ее в самом, высоком, в самом высоком значении и в истинном учении, да, а не в том, что в основном сейчас мы видим. Вот вы испытаете все это на себе и вы поймете какая это награда, какой это на самом деле дар. Но вы никогда не увидите это в этих картинках, которые, которые можно сейчас увидеть в интернете по запросу «Близнецовые пламена». В общем, то, что мы хотели сказать в этом видео, отделяйте зерна от плевел, отделяйте, старайтесь отделить те высокие вибрации, которые в том числе возможно, передать и в художественном виде, и в, в тех же самых картинах, когда соединяется мужчина и женщина, а в каких-то прекрасных текстах тоже можно это передать. Конечно же, всегда я говорю, что один из самых прекрасных текстов, который мне известен, а единство мужчины и женщины, это духовное единство, не телесное, тем не менее, а это «Большая косода». Ибн Альфарид. Прочитайте это произведение, и вы эм, наверняка сможете почувствовать, что такое духовное божественное единство мужчины и женщины, слияние в одно. Нужно, нужно отделять зерна от плевел. И тогда вы не будете в заблуждении, тогда вы не будете страдать, тогда не, ну по крайней мере, так сильно не будете страдать, тогда не будет перевернут с ног на голову, тогда все будет настоять на своих местах. Понятно, что мы своим видео ничего по большому счету не исправим, не изменим. Как она была профанация, так она и будет. Всегда всегда будут люди, которым нравится, интересно этим заниматься. Всегда будут люди, потребители этого кича, которым будет нравиться это смотреть, которым нравится, будет думать, что вот так вот, да, действительно и есть у Близнецовых пламен. Но мы делаем это видео для тех людей, которые хотят действительно почувствовать это, эти высокие состояния духовного единства мужчина и женщина и высокие состояния, и в том числе и телесного единства, физического единства. Именно для этих людей мы делаем видео, именно для этих людей мы и говорим. Отделяйте зерна от плевела, смотрите чувствуете своей душой если вы чувствуете что что-то в этом не так, что-то в этих картинках в этих текстах или э, в каких-то видео что-то тут не так вроде бы правильно говорят вроде бы правильно рисуют вот эти семь центров вот они вроде бы соединяются но вот энергетической составляющей там нет она какая-то другая, она какая-то э, грубоватая она даже может быть извращенная ну вот профанерная то бишь да. Чувствуйте своей душой, и о, наверняка ваше сердце вам подскажет, где есть настоящее, а где есть какой-то кич, где есть какая-то подделка. А воссоединение божественных половинок, воссоединение а мужчины и женщины, подлинное, целостное, оно действительно, конечно же, возможно. Но голова остается наверху, а все остальное внизу. Начинается сверху. Сердце – это центр. А вот Судхистхана, это она уже, так сказать, подгребающая, она уже где-то там в конце, а не наоборот. Вот об этом мы сегодня хотели вам рассказать.